Всем хорошего верного воскресенья, дорогие славяне православные. Сегодня день прошел спокойнее у меня, потому что я настроилась на то, что нужно брать силы для того, чтобы двигаться дальше, помогать себе, помогать вам и кризис использовать для дальнейшего роста. И сегодня я немножко с вами поделюсь о том, что такое прокрастинация, какие причины у прокрастинации и как ее, эту прокрастинацию, победить. А еще лучше с ней договориться. Спасибо большое, кто присоединяется. Итак, самая главная причина у прокрастинации, когда, да, когда мы, одна часть наша хочет, а другая часть не пускает. То есть мы понимаем, что надо бы, хорошо бы, но что-то мы отвлекаемся, нас что-то отвлекает, и мы не делаем. Так вот самая главная причина прокрастинации это нету смысла. Нету смысла зачем. Нету мотива, зачем, нету главного смысла. И вот об этом смысле сегодня немножечко поговорим. Все хорошие, качественные специалисты, и не очень качественные, знают, и слышали, и вы читали, кто из вас психологи-коучи, кто слушает меня, не психологи-коучи. Знаете, что прокрастинация или внутренний конфликт, то есть одна часть хочет, другая не пускает, вы все время где-то что-то учитесь, вы где-то ищете себе какую-то отмазку, пойти бы на какие-то еще новые курсы, а вот пойти бы там еще, там пройти там обучение там по какому-то какому по какому-то курсу противообучения, лишь бы только не делать. Это и есть прокрастинация или патологический перфекционизм. Так вот, есть второго перфекционизм, это когда мы делаем что-то, делаем, делаем, делаем, вот тут мы уже уперлись в убом, тут что-то уже хочется другое, вот делаем одно и то же, оно нету, ни результата этого нет. Тогда мы её учимся. А когда люди получают один за одним знания, один, все учат, учат, а какая-то изучаемость, насмотренность, и уже настолько загрузили себя знаниями, что уже не помните, какая была цель. Так вот, вторая причина – это нет конкретной цели. Потому что когда мы с вами, например, в консультации, спрашиваю я у вас, или там другой специалист, что у вас сейчас есть, а от чего вы хотите, а что вам сейчас болит, что вам мешает. Вы проговариваете, проговариваете, я вас спрашиваю, спрашиваю, спрашиваю, таким образом у вас происходит какое-то прозрение. Вы говорите, ой, как это? это я, же сама это знаю. И тогда происходит такое вау-инсайт. Вот поэтому смысл приходить на консультации, на бесплатные, сегодня я их провожу регулярно, для того, чтобы сузиться и убрать вот этот страх прокрастинацию. И вот в процессе постановки цели мы с вами, или я с вами, или другой специалист, выстраиваем конкретную цель и в ней прописываем смыслы. И когда мы прописываем смыслы, почему важно, зачем, вот тут, в этом моменте, мы загружаем картинку на бессознательном уровне, таким образом мозг забывает, а тело уже постоянно делает, таким образом расстраивая смыслы, мы, по сути, начинаем действовать. И третья причина прокрастинации – это эмоциональные какие-то переживания. Ну вот, например, сейчас я знаю, что мне нужно делать, я знаю, что нужно жить дальше, я знаю, что нужно дальше помогать своим коучам, психологам, своим коллегам. Сейчас у меня эта целевая аудитория, сейчас работаю с этой программой. А меня болит. У меня болит, я залипаю на войне, на болях, на тех зверствах, которые происходят в Украине, на том, что дома рушатся, что соседи поубивали, закатывали в погребах, по -по убили лопатами, о том, что дом мой загадили фашисты, ну, дом живой, о том, что там его испоганили, поломали, покращили, там... Я, конечно же, переживаю. Хотя я умом понимаю, что ты живешь, и слава Богу. Ты живешь и молись Богу, что тебя не убили, что ты живешь. Ну, логично, да? Он все равно не пускает. Так вот, эмоциональная боль ⁇ это тоже проблема, которая не пускает что-то делать. Что в этом случае делать? Итак, три причины. Смысл, зачем, не дает, прокрастинация вас держит, не дает делать. Второе, нет конкретной цели. Мозг не загружен то, чего вы хотите, ради чего. Это как бы одно, два в одном, я бы сказала. Когда есть цель и прописано, зачем. Прописан хорошо сформированный результат. Запущены гормональные системы, вот это вот желание делать. И тогда у вас, даже когда вы будете, каком, как я сейчас в положении, многие сейчас из вас в таком же находятся. Кто-то в подвалах, кто-то в убежище, кто-то... У кого-то вой сирены. Кто из вас каких городов? Напишите, пожалуйста. Кто из вас из какой страны, из каких городов? Как вам сейчас удобно меня слушать или нет? Потому что я общаюсь с разными людьми, между сиренами. Кто-то уехал в качестве беженца, и там свои проходят университеты, и свои боли. Я знаю, что происходит сейчас у вас, и у меня, и мы сейчас все переживаем общую боль. Украина, Украина проходит свои боли, свое. Каждый свою отдельную ответственность вынесет. Россияне свою И те, кто в эмпатии, те, кто твердо умом понимает, что происходит, их обойдет. Такая кара большая, потому что когда люди не осознают, ведутся на провокации, пишут какую-то всякую дрянь ругаются, матюкаются, но ну, они сами себя загоняют еще больше в эту Венга-программу, еще больше на свою, э, свой генотип, детям своим передают, потому что мы как раз знаем, что ничего так просто в этом мире не бывает. Бог нам посылает испытания, и каждое испытание проходит по своему. Я думаю, вы понимаете, да? Так вот, вот эти три причины, э, дают, которые не пускают делать, прокрастинацию вызывают, это отсутствие мотивации, смысла, нет собственной цели, потому мы. Часто выполняем цели других. И третья причина, самая главная, это три главные причины – это эмоциональные боли, эмоциональные переживания, стрессы и так далее. Поэтому, когда вы находитесь в этих стрессах, как вот я сейчас, как многие из вас, да, спасибо большое, угу, спасибо вам огромное, то это тоже мешает. Потому что я знаю многих психологов-коучей, которые очень профессиональные, но сейчас тоже что-то так вот чем больше мы с вами залипаем и лежим там вот в, этом, вот в этом прогнутом эмоциональном болезненном фоне, тем больше мы забираем у себя энергии и сил для жизни. Вот я сегодня прошлась, сегодня сил уже было больше, чуть-чуть голова -чуть меньше сегодня кружилась. Прошлась, посидела над водой возле моря и сказала себе, «Господи, ну что же ты сама себе говоришь? Зачем ты так себя гробишь? Ну скажи спасибо Богу, что ты здесь» что тебя не убили в твоем доме, потому что если бы дома осталось, то меня бы там эти орки убили, как многих других убивает. Потому что я все равно никуда не уехала из своего дома. Ну скажи спасибо, что ты здесь. Ну чего ты маешься? А я вас вот вся болею, а я вас вот все страдаю. Да, ну вас же учу, понимаете? Вот все надо себя держать. Поэтому сегодня я вот съела на берегу моря и думаю, ну хватит уже. Другим людям, людям еще хуже, чем тебе. Люди, которые приходят на консультации, они... Вчера познакомилась с женщиной, которая уехала из Бойерки, прошла все круги ада, добиралась до границы, и от границы в Польшу, потом в Германию. Прошла в свои там, там тоже есть чего сказать. Очень много узнала про наших, и про поляков, и про немцев. И люди проявляют себя по-разному. Один на этом бабло зарабатывает, зарабатывают, а третья душу отдают, вкладываются, понимаете? Те же поляки вкладываются немцы стараются. А среди наших, вот она сказала, тоже одни помогали бесплатно, а другие денег только срубили, что, говорит, просто слезами вот такими рыдала. И так далее. То есть, понимаете, в этот э, период мы все показываем, кто есть кто. И вот наша сущность проявляется. Поэтому, дорогие мои коллеги-психологи, и, и не только, кто меня сейчас слушает, в, в этот период нужно просто понимать, что... Война, кто из Украины? Поставьте плюсик, кто из Украины. Война, вероятнее всего, будет надолго, не на месяц, не а на два, и не на год, а на два. Да. То, что я слушаю разных специалистов, экономистов, политиков, аналитиков. Я также даже в Берегу поехала. Молодец, и правильно делаешь. Надо объездить, посмотреть и сделать, и где-то остаться, и что-то из себя сделать. Дальше изучать язык, находить. Вот я сегодня нашла ответ. Я тоже там в этих группах подписана. Тоже думаю, куда ехать, не ехать, тут остаться домой, поехать тоже. И тоже выжидаю, анализирую. Здесь не надо сейчас ломиться. У меня более-менее условия более-менее нормальные условия для жизни, и нечего рыпаться, но параллельно, надо изучать и смотреть, что дома происходит. Так вот, почитала сегодня американская американцы, там есть группа, специалисты, юристы, помогают получить политическое убежище в Америке. И вот там сегодня в Ютубе нашла такое сообщение, что если ты ожидаешь работу, которую тебе там дадут, и ты хочешь там... Ну, работать официально, то ты можешь работать с кем-то, то есть кому-то, при... кто там уже работает, платить налоги, ну, там есть такие моменты, и уже зарабатывать деньги, пока ты получишь официальное разрешение на работу, потому что в Америке есть возможности очень большие, там и налоги, но там возможности большие. Поэтому те, кто не хитрят, а делают это правильно, четко. А если вы работаете онлайн, вот те, кто работает в онлайн а если у вас есть возможность проводить консультации, заниматься каким-то другим видом деятельности, вы умеете делать рекламу, лендинг, у вас есть какая-то профессия, то вы можете в любой стране жить, понимаете. Сегодня онлайн-образование одно, одно из первых тренде будет. И психологи-коучи, которые хотят себя, может быть, даже сами не имеют психологического образования, вы можете выучить какое-то одно направление, можете записаться ко мне на консультацию, кому интересно. Я покажу вам. Изучив какое-то одно направление, одну какую-то боль у людей, вы можете быть специалистом в этой узкой области. Но при этом нужно правильно грамотно задавать вопросы, чтобы свое не лепить, свое туда не чувствовать. Это очень важно. И потом, когда захотите, получите какие-то там, вас еще образования, получится дополнительные, хотя это даже не обязательно. Сегодня иметь структуру правильно задаваемых вопросов глубоко. Вы можете человеку помочь выйти на его другой уровень жизни. Так вот. Вот это состояние, когда мы находимся в стрессе, тоже является причиной прокрастинации. Но когда вы отключаетесь, вот как я сегодня отключилась и пошла, побродила, посидела, понаблюдала, да, грязные, вонючие эти улочки в Хургане, да, антисанитария, мусор, но здесь тихо, тепло, море, да, там где очень красиво, там очень дорого. Там, где все чисто, красиво. Но надо рассчитывать на свои возможности. И если я первую квартиру в декабре снимала за 650 долларов, потому что была могла себе позволить, там все было. И море, и красивая квартира там. Там все, все супер-пупер. В ноябре я в, Доминикан, в, Доминикану, в Доминикану съездила за 3000 долларов на 10 дней. Или сколько? 12 дней. Ну, круто. Была возможность, были... Была работа, были, были деньги. А сейчас надо думать, а куда, где сэкономить, где сузиться, где что делать. Поэтому ну, ищите возможности и не ждите, что кто-то за нас что-то сделает. Никто за нас, ребята, никто ничего не сделает. Потому что война надолго, тут можно рассчитывать на все. И на договорники, которые там говорят вверху, а сами люди какие. Вы посмотрите, какие люди сами. Русские что пишут, какая ненависть. А какие украинцы мне без, без, без, без мозгов, что пишут. сегодня я в какой-то группе начала читать э, комментарии. В ли хотят убрать, там, голосуют. В ли убрать памятник памятник Пушкину. Ну, до чего дошли? Там, правильно, там есть люди адекватные, которые пишут, ну, вы чё... А маргиналы, вот эти недалекие, у которых образования нет, они не учатся, не развиваются, они будут так вот заниматься, так, такими же грязными делами, как и русские, которые сейчас э, ненавистью с фашистскими, с фастиками, про какой-то национализм рассказывают, или что там, про брендеровщину, это же надо, надо такой ум иметь, чтобы вот это все верить во все. Провокаторов полно, Предателей полно. Просто без людей. И это будет долго еще, ребят. Сейчас вот эта война всколыхнула весь мир. И в Украине будет по-своему. Но Украина пробуждается, и там во время войны сейчас, вот если смогут убрать вот этих всякую шваль провокаторов, э -э вот этих э олигархов, вот этих продажных... Э то смогут навести порядок и будет там жизнь продолжаться. А если не смогут, снова затянется коррупция. А в России будет свое. Там за счет вот этих действий люди погрязнут, долго будут. Они выживут, конечно, выживут. Там какая богатая страна? Выживут, будут работать, будут э, искать какие-то способы. Да, кто-то поуезжал уже, кто-то еще уедет. Кто-то останется, но все равно будут выживать. Но это надолго, это грязь в Европе сейчас. смотрела сегодня анализ утром, экономический анализ. Америку волну там качает уже кризис, Европу кризис качает, потому что поднимаются цены на газ, на, на нефть. Понятно, что со временем приведут на, зеленую, на зеленое экологическое биотопливо, все, к этому все идет, но пока это переходной период будет вот это вот, понимаете, турбулентность такая. Переходите, ищите способы зарабатывания денег в криптовалюте. Учитесь, изучайте криптовалюту, потому что денежная, бумажная единица скоро свалится, и ради этого тоже идут войны. Количество людей должно быть меньше на этой планете Земля. Больных, хилых, старых, ненужных, которые уже отжили свое, пенсионеры им не нужны, понимаете? Ни россиянам, ни украинцам, ни Европе, никому не нужны пенсионеры, которые заработали и сидят там, дыбают, что-то пенсию получают из государственного бюджета. И никому мы не нужны, чтобы вы понимали. Поэтому смысл этих кризисов для того, чтобы вы включали, вы и я, любой знать», включали мозги и думали про себя. И думали, как жить, где жить, с кем жить. Поэтому есть такое умное выражение, я его записала, мне оно так понравилось. Вот очень умное выражение, я его отдельно пропишу. Что... Так, что я делаю? что у нас в 21 веке надо завоевывать сердца и души людей человеческим отношением, а, а не земли с помощью оружия загребать. Вот это мне понравилось выражение, я тоже хочу его записать отдельно. То есть в будущем в 21 столетии, когда всего полно, видите, устраиваются такие войны, устраивается такая... между людьми. Зачем? Потому что зачем? Для, для того, чтобы каждый проявил себя, на что он горазд, Насколько человек умел, грамотен. Что он изучает. И вот эта волна грязи и мусора раскачивается. Чем ниже уровень образования, культуры, чем ниже уровень ответственности людей, тем больше и проще раскачать вот эту гнев внутри людей, и тем проще создать вот эти эмоциональные концели, эгрегоры, чтобы люди сами себя уничтожили. Поэтому сейчас проверяется по большому счету, кто есть кто. И вот чем больше я наблюдаю ненависти, хлама, каких-то провокационных статей в соцсетях, тем больше я понимаю э, и среди украинцев, да, и среди украинцев. Еще война не закончилась, а они уже обсуждают памятник Пушкину убрать в Житомире это кто-то запустил же вот чтобы вот этот ненависть вот это вот зачем да как мне объяснить вдове с э, двумя детьми что памятник пушкину значит э, и, и связать это с расистами я пишу а вдове посоветуйте, если вы про вдову говорите чтобы она изучала языки историю культуру чтобы она была грамотная и могла объяснить, что в истории, мои дорогие детки, было и такое у нас еще. А Пушки это вот тот, тот-то, тот-то и тот-то. А не вспоминать там и так далее. То есть война еще не закончилась, а люди уже между собой, как, вы поняли, так чтобы сами себя уничтожали. Понятное дело, что есть договорники, что есть разделяя власть. Понятное дело, всегда было, что сильный там тут. Но сейчас, как я уже вот вам прочитала вот это выражение, которое мне очень понравилось, что в 21 столетии нужно у людей завоевывать сердца людей своим добрым отношением к ним, заботой о них, а не правителям, а не забирать у них, вырывать у них земли, оболванивать их, обдуривать. А люди, между прочим, когда они будут, да, спасибо большое вам за ваши сердечки. А люди, когда они будут умные, образованные, будут больше разбираться, читать и понимать, что культура — это знание и украинского, и русского, и немецкого, и английского. Он вчера разговаривал с парнем, который выжил, его над ним издевались расистские оккупанты, но не убили. Вот он, говорит, приехал к маме на недельку отдышаться и занимаюсь тем, что двух своих друзей с семьями, из Мариуполя они смогли вот туда выбраться. Значит, из... приехали они из... из Западной Украины и ищут, где жить. И они говорят, что им очень трудно, потому что они говорят на русском языке. Если до войны в Западной Украине можно было говорить на русском, там спокойно относились, то сейчас, в этот период, люди, которые говорят на русском языке, и не могут говорить на украинском. Понятно, что сейчас там такая вот Поэтому они идут в центральную Украину, потому что здесь более-менее спокойнее говорить на русском языке. Почему Путин пошел на восток Украины? Потому что там проще, там маргинальные районы, там больше было людей, которые были связаны с Россией, много было русскоязычных и так далее, и так далее. Поэтому там проще было зомбировать. Ту же Одессу. Почему сколько было пророссийских? Там было много пророссийских настроение в Одессе. Почему там все, люди стали на защиту? Потому что они увидели, кто такая Рашка на самом деле, как там живут люди за эти 8 лет. Пока Рашка спасала Украину на Востоке, люди смогли многие разобраться, что лучше Украину сейчас поднять. И здесь строить свой бизнес, свои семьи там и так далее. Но, опять же, война, скорее всего, надолго Поэтому думайте, если вы уехали в какие-то страны куда-то, значит думайте, что бы вам было там комфортно, что у вас там, вы настраивали там коммуникации, что вы могли бы человеческие отношения выстраивать, что вы могли много друзей иметь, чтобы вы были открытыми к людям, чтобы вы язык изучали. Трудно с языком? Изучайте пока и работайте онлайн, потому что онлайн если вы берете, вот я английский, не знаю, я его по чуть-чуть там мучаю как-то, да, ну, ну так у меня пока. Но я мне это помогает, не мешает работать со всем миром и путешествовать по миру. И свои, мои клиенты находятся в Турции, в Польше, в Америке, в Азии, в Африке, да где угодно, потому что я работаю с русскоязычными людьми, с украинами язычными, русскоязычными. И вам рекомендую, кто из вас хотите освоить профессию, вам нравится, например, психология, у меня девушка одна приходила, говорит, мне нравится психология, она пришла, там, тренинги НЛП, все сертификации, это очень круто, но ну, практики нет, поэтому найдите себе мастера, наставника, предлагаю свою кандидатуру, опыта предостаточно, практического, не просто теорию буду вам тут рассказывать, выбираем какое-то одно направление, например, тема отношений, тема здоровья, например, там фитнес, например, там йога. Там, одна мне девушка говорит, так, да ну нужна эта йога, ее полно. Ну, конечно, кто-то пойдет на тебя, а кто-то пойдет на меня, а четвертая пойдет на, на Машу, на, на, на, на Галю, на Петю. Люди, вы не, не понимаете, что ваши умеющие, ваше любимое дело вы можете реализовать, э, выстроить таким образом, правильно, по системе, которую я покажу и расскажу. И вы можете зарабатывать любой точке мира. Или вы, например, занимаетесь там индустрией создайте себе, спасибо большое за ваши сердечки, создайте какой-то курс по обучению, ну, не знаю, там, макияжу, не знаю, там, за волосами. Вот я вчера случайно надыбала девушка в YouTube, и на, и на YouTube, на YouTube-канале, YouTube канал как ухаживать за волосами. Да у нее миллионы подписчиков. Она живая, она улыбчивая, она интересная, она красивая. У нее, она говорит вещи, которые, может быть, все знают, но ее слушают с удовольствием. Она приятный человек. Вот почему говорю своим ученикам, развивайте коммуникации, влюбляйте в себя людей, выберите какое-то одно направление и общайтесь с людьми, выходите в эфир и говорите. Но это труд. Поэтому сегодня завершаю наш эфир. Я планировала коротенький эфир провести сегодня выходной. Тема прокрастинации. Первое, нету смысла, потому люди не выходят, не продолжают свое дело. И если у вас какое-то любимое дело, вам что-то нравится делать, вы начали, но что-то вас ступорит, ступорит, ступорит, ступорит, это прокрастинация, то есть внутренний какой-то конфликт. И одной из этой причин этого внутреннего конфликта — это... Отсутствие мотивации. Зачем? Нету сильной мотивации. Нету сильной мотивации. Ее мы можем простроить только в процессе консультации, и вы ее поймете. Смысла нет, понимаете? И вот в процессе консультации мы также выявим ваше предназначение и миссию. И не надо для этого проходить огромные тренинги по предназначению и миссию. А теперь я скажу вам, в чем отличается предназначение и миссия. Кому интересно, ставьте, пожалуйста, плюсики. Вторая причина – это отсутствие конкретной цели. Если у вас нет цели, вы плаваете, вы выполняете цели других. Вы плаваете, вы то сюда, то туда мечете, у вас фокус раз, разбит, расфокус, у вас нет фокуса, если нет цели. Если цели есть конкретные, ваш мозг настроен на то, куда вы идете. у вас есть пошаговые планы, вы делаете регулярно. И третья причина про Сейчас Виктория скажу. И третья, но ну, если одна только Виктория, а ага, две вижу. Если будет хотя бы человек 10 тогда скажу. А если не, нет, не будет только два человека, написала, не буду, вы не хотите. А я вам в личке скажу. Напишите мне в личке, я вам скажу. Чем отличается предназначение миссии? И третья причина это Прокрастинация. Это эмоциональная боль, это стрессы, это сильные переживания. Но стресс проходит, и с него нужно выходить и понимать, что за тебя, твою жизнь никто не сделает. Никто. Поэтому вот сейчас кто-то из вас ездит по миру, ищет, где бы лучше осесть, где бы лучше зацепиться, и правильно делайте. Пока есть такая возможность, украинцы – да и россияне сейчас ищут политического убежища от репрессий политических в этом самом в разных странах. В Америке я там изучаю тему эту. Поэтому правильно делайте, ищите. Виктория и Людмиле отвечу в личку, что, чем отличается миссия, миссия предназначения. Ищите. Ищите, пока есть такая возможность. Эта лавочка скоро закроется. Сейчас упрощаются варианты э, закрепления. В, с 5 мая будет проще попасть э, в Америку в сад беженца. я изучала. Э, изучайте, смотрите, ездите, пока есть возможность. И засыпляйтесь, закрепляйтесь за какой-то страной определяйтесь, смотрите, сколько стоит жилье, чем вы можете зарабатывать, кто помоложе, кто, у кого есть тема, кто не замужем, ищите себе, там сразу ищите себе адекватных мужчин, адекватные мужчины есть, их много, и они ищут славянок, просто славянкам нужно быть чуть-чуть головой дружить и быть, ну, это тоже моя тема, я много проводила тренингов для женщин, которые ищут свою любовь, свою половинку, поэтому тоже кому интересно, пишите на консультацию, дам вам Четкие пошаговые инструкции, что нужно делать. И даже как. Бесплатно. Не стесняйтесь. Поэтому прокрастинации есть три главные причины, которые я определила за время от жизни на этой планете Земля. В этой жизни. Это отсутствие мотивации, смысла, цели. Это отсутствие цели. И огромные болезненные переживания, психо, психодрамы какие-то, серьезные стрессы эмоциональные какие-то большие потери. Вот то, что сейчас мы с вами переживаем. Поэтому у меня есть мотив, у меня есть ради чего, поэтому я восстанавливаюсь и снова иду дальше. Кто со мной, на консультацию приходите, разложу по полочке вашу тему. Не бойтесь, не стесняйтесь, консультация бесплатная. Выделю время, найду время. От вас будет короткий, четкий, конкретный анализ, отзыв. Вот как в вчерашнем посте почитайте, там после консультации, после бесплатного мастер-класса люди написали отзывы, что им, как это им помогло. Так что прокрастинация и что является причиной как ее преодолеть. Для того, чтобы жить, продолжать наслаждаться, жить, потому что завтра этой жизни может не быть. Я вас люблю. С верным воскресеньем.